Добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Люля. И сегодня я вам расскажу, как оформить э, заказ на главном сайте компании Reflame с электронного каталога. Итак, каждому участнику интернет-проекта корпорации ЗУС приходит письмо которое, на, на вашу электронную почту, э, которое называется ⁇ Ваша памятка ⁇ И там указан электронный адрес главного сайта компании «Эрифлейм» и логин и пароль от вашего личного кабинета. Берем электронный адрес, вводим в адресную строку, кликаем на него и, получай, и открывается перед нами главный сайт компании «Эрифлейм». Для того, чтобы войти в личный кабинет, справа вверху мы находим слово «Войти», вводим сюда ваш логин, который представлен в письме, И пароль кликаем на слово войти перед нами открылся ваш личный кабинет где вы можете ознакомиться и изучить все акции которые проходят в компании арифлейм все что вам необходимо здесь знать и видеть здесь все есть. Здесь вы можете знакомиться. Но сегодня мы с вами будем говорить именно, как оформить заказ с электронного каталога. Итак, слева в самом верхнем углу наводим мышкой на слово «каталог» и перед нами открывается вот такая вот вкладочка. Здесь мы можем посмотреть текущий каталог и следующий каталог. Итак, мы с вами заходим в текущий каталог, посмотреть каталог. Кликаем на него. Вот перед нами открылся каталог во всей красе. Здесь вы можете, вот где вот этот бегунок, выбирать по страничкам непосредственно, что вам необходимо, просматривая. Можете вот здесь, справа по центру, есть птичка, на нее кликать или стать электронный каталог так, как вам нужно. Допустим, вы хотите выбрать на вот этой странице одну из губных помад. Для того, чтобы это сделать, нам нужно обратить внимание вот здесь, вот внизу. По центру есть прямоугольный салатовый прямоугольник салатовый, кликаем, кликаем на него и нам показывает, что на этой странице есть губная помада. Но вы видите, что губная помада разных оттенков. Как же выбрать нам с вами оттенок? Мы для этого кликаем на саму губную помаду. И перед нами открываются все оттенки, которые представлены на этой странице. Допустим, вы хотите выбрать вот этот глубокий винный. Кликаете на этот глубокий винный. И он вам показано, что количество одна штука. Вот он, глубокий винный, при, таким, при таком коде, сколько он приносит баллов. И кладем в корзину. То бишь, нас это устраивает, мы с вами кладем в корзину. Кликаем на слово «Положи в корзину». Вот нам сообщает, что губная помада вот здесь уже в корзине справа вверху. Видите? Здесь в корзине. Итак, это мы закрываем, кликаем просто на поле или ставим дальше каталог. Что же нас устраивает, как нам что-то либо выбрать? Мы смотрим, что нас интересует. Допустим, нас с вами интересует... Ну, что-нибудь еще давайте полистаем, посмотрим. Ну, вот эта вода Love, Love Potion. Значит, смотрите, точно так же по центру есть «Посмотреть продукт». Кликаем «Посмотреть продукт». Так как здесь на этой страничке представлена только одна водичка, значит, мы на нее вот так вот берем и в корзину, кладем в корзину. Вот так мы продукты с вами выбираем столько, сколько нам нужно. Как только мы закончили просмотр каталога, выбор тех продуктов, которые нам необходимы, мы с вами заходим в корзину для того, чтобы посмотреть, все ли правильно мы с вами заказали. Итак, проверяем, внимательно, четко проверяем, правильно ли мы с вами все заказали. Да, этот цвет правильный, парфюмированная вода, парфюмер, парфюмер мерная вода, правильно. Значит, ну есть еще одно такое небольшая заметочка. Смотрите, при заказе автоматически вкладывается... 5 или 8 каталогов. Если они вам необходимы, то мы никаких действий не делаем. Они Каталоги приходят по льготной цене. Если нам они совершенно не нужны, эти каталоги, но один бумажный вам обязательно придет, то мы с вами тогда заходим вот сюда. Справа вверху вы видите слово «быстрый заказ». И здесь компания предупреждает. Вот, видите, внимательно читаете здесь, что для вашего удобства в заказ автоматически добавляется 5-8 каталогов будущего периода по льготной цене. Если они нам не нужны, то есть для отказа от них можно добавить код 90120. И мы добавляем 90-120, Одна штука. И тоже кладем в корзину. Снова переходим, вот нас перекинуло в корзину, смотрите, вот уже это, отказ этого, этих каталогов есть. Далее, как мы, что делаем дальше? Кликаем на слово «Продолжить», и перед нами открывается уже ваш заказ, то бишь уже ваше, что у вас будет в накладной. Здесь мы точно так же проверяем внимательно, смотрим, что же нам компания «Арифлейм» предлагает здесь еще дополнительного. Видите, различные дополнительные, значит, информация различная, дополнительная. Здесь обязательно вложен один каталог, один прайс-лист обязательно, руководство по продукции, это как новичку, это все вкладывается, и далее мы опускаемся с вами ниже, где, значит, самое интересное, это, вот видите, вот это слово «изменить заказ». Если вы здесь в заказе что-то нашли, то, что вы сделали неправильно, вы ошиблись, то вам нужно вернуться, вот так накликнуть на слово «изменить заказ». И вы попадаете в свою корзину, где вы были. Допустим, вы что-то хотите отменить. Вы кликаете на вот этот крестик. Вот вам, допустим, вы подумали, что она вам не нужна. Крестик. Удаляется тот продукт, который вам вы посчитали, что он не нужен. Снова кликаем на «Продолжить». И так вы можете значит, создавать и регулировать свой заказ до тех пор, пока вы не убедитесь, что он действительно сформирован правильно. И тогда мы с вами опускаемся еще ниже. Еще ниже, это тоже очень интересный раздел, который называется «Доставка». Смотрите, каждому человеку пришло письмо, которое называется «Ваша памятка», и там было указано несколько значит, вариантов, если в вашем населенном пункте их много, вариантов, куда вы можете отправить свой заказ и там получить. Может быть, у вас один вариант, но в любом случае... Здесь мы с вами выбираем доставку согласно тех предложенных данных, которые были в письме. Допустим, у вас там был, значит, филиал, в письме был филиал, написан Краснодар, город Краснодар. У нас, значит... Если вот сейчас вы смотрите по России, то здесь 17 сервисных центров. Мы выбираем, свой, выбираем город, тот, который у нас указан в письме. Вот, допустим, у меня он был Краснодар. Кликаем на слово Краснодар, ну, чтобы на город Краснодар. Дальше выберите способ доставки. Кликаем на птичку и выбираем. Если мы с вами живем, если мы живем не в самом Краснодаре, а в населенных пунктах и в других городах, где нет сервисных центров, мы с вами выбираем сервисный пункт обслуживания. Кликаем на слово сервисный пункт обслуживания. Значит, это называется еще СПО. Сервисный пункт обслуживания. Выбираем город, в котором мы хотим с вами обслужиться. То бишь в том городе, где мы живем. Да, вот видите, представлены все города, которые к сервисному центру привязаны. И здесь мы с вами выбираем тот город, в котором мы живем. Допустим, я выбираю Георгиевск. Дальше снова выберите способ доставки. У вас там все-все эти данные есть. Здесь, допустим, представлено два СПО. Я кликаю на СПО, то, которое мне территориально ближе. Вы уже видели адрес в, своей, в своем письме на почте. Выбрали уже, какое СПО хотели присоединиться. И здесь сразу указывают, где находится этот, это СПО, как оно работает и когда вы можете получить. Для уточнения: вот здесь еще есть этот телефон менеджера СПО. Для уточнения, когда вы оформите заказ, вы можете ему. Позвонить. Итак, мы с вами выбрали все, что нам нужно, опускаемся ниже, вот, допустим, в этой СПО доставка 200 рублей, везде будет совершенно разная доставка, и, значит, у каждого по своему городу будет определенная сумма доставки. Итак, здесь мы с вами проверили доставку, вернее, как оформление заказа, сколько сумма, сколько бонусов, баллов. Мы все полностью убедились с вами, что доставка выбрана правильно, что продукты именно те, которые мы хотели, только тогда мы с вами кликаем на слово «Завершить оформление заказа». Итак, с вами на связи была Лотникова Лёля. Если что-то было непонятно, обязательно... Сообщите своему менеджеру, он вас обязательно научит и покажет, как правильно сделать заказ.